Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и это второе видео, посвященное использованию физического движка Box2D для анимации двухмерной графики. В предыдущем видео я показал, как собрать библиотеку из исходников и как подключить ее к проекту. Также мы создали простейшую симуляцию падающего тела для того, чтобы понять, что библиотека работает корректно. А в данном видео я хочу показать, как, собственно, использовать результаты симуляции для анимации двухмянной графики. И я уже создал, как всегда, шаблон, заготовку проекта. Здесь у нас графическое представление, которое будет отображать сцену. Я создал заготовки для классов графических объектов и класса сцены, которые я тоже хочу переопределить несколько методов. Давайте я покажу, что я хочу сделать. Я хочу, чтобы у нас были два класса графических объектов. Это статический графический объект прямоугольника, который мы один раз устанавливаем, и положение этот элемент уже не меняет. Также на него не действуют силы, гравитация. И второй графический элемент – это элемент круга, который у нас динамический на него действует гравитация то есть он будет падать сверху вниз и при... также он будет взаимодействовать как со статическими объектами объектами прямоугольников так и с другими с другими кругами итак давайте начнем с класса сцены а для начала я покажу что я уже реализовал в конструкты основной формы. Во-первых, я создал объект мира симуляционного, как мы это делали в предыдущем видео, с указанием вектора гравитации. Я создаю объект сцены и передаю туда указатель на объект мира, потому что я хочу хранить в сцене его. Я указываю графическому представлению отображать эту сцену. Я добавляю туда прямоугольник размером с прямоугольник сцены, просто чтобы нам было понятнее, как рамку. Я в класс основной формы я добавляю три члена. Это объект сцены, это таймер, который будет у нас ответственен за смену кадров анимации. И опять же указатель на объект мира. И э, я создаю, опять же вернемся к конструкту, я создаю объект таймера. Я подключаю э, сигнал таймера к слоту сцены, как мы это уже делали в предыдущих видео, э, для смены кадра. И запускаю таймер. Теперь давайте вернемся к вот этому созданию объекта сцены. И здесь мы видим, что я указываю в качестве размеров ширины и высоты указываю 8,6. Естественно, едва ли я хочу, чтобы сцена у нас была размером 8 на 6 пикселей. А дело в том, что библиотека Box2D она настроена и рассчитана на работу с определенными единицами измерения. Во-первых, она использует единицы измерения C, то есть для расстояния это э, метр, для вес, э, массы килограмм и для времени секунду. Э, в случае если, конечно, очень заманчиво использовать э, одни и те же единицы, что для сцены, что для э, симуляционного мира, но в этом случае у нас получится, что если мы хотим, допустим, 800 на 600 здесь указать, то это получится 800 метров на 600 метров. И в документации библиотеки BoxStudy сказано, что лучше этого не делать. Самую хорошую точность и стабильность библиотека демонстрирует в случае, если динамические объекты размером от 1,1 метра до 10 метров. Поэтому я предлагаю ввести масштабный коэффициент. Он у меня будет равен 100. И также я ввожу две функции для перевода из одной системы исчисления в другую. Простым умножением на масштабный фактор или делением. И я предлагаю все размеры, чтобы не путаться, задавать в какой-то одной системе числения. И пусть это будет система счисления физического движка. То есть это будут метры. Поэтому я указал здесь 8 и 6. Но для этого тогда в конструкторе сцены необходимо это учесть. Я вызываю базовый метод QGraphicsScene. И теперь для всех э, величин, связанных с расстоянием, я вызываю метод from b2. Так, from b2 y, from b2 width, ширина, from b2 height. Height. И также я указатель на объект мира. Я тоже сохраняю this uh, world world. Отлично. Теперь что еще я хочу переопределить в uh, классе сцены? Я хочу переопределить слот advance. Поскольку прежде чем вызывать методы advance у графических элементов, я должен рассчитать следующий шаг симуляции. Поэтому я делаю, вызываю метод step у объекта мира, передаю в него опять же, ну пусть будет у нас тоже 1 шестидесятая. Указываю рекомендуемые значение количества итераций, 6,2. И уже после этого вызываю Q-Graphics-Scene-Advance. -Advance. Так, с классом сцены мы закончили. Давайте теперь перейдем к классу Circle. И начнем с конструктора. В первую очередь мы должны указать геометрию, э, геометрию графического объекта э, графического элемента, который у нас делается методом setRect. Но тут есть некие отличия, потому что если ты, э, в классе QGraphics ellipsitem мы э, в Qt указываем, точку левого верхнего угла и дальше ширину и высоту, то получается, что точка начала координат у нас в левый верхний угол. В библиотеке box студии это центр окруженности. Чтобы центры системы координат у нас совпадали, нам необходимо также указать точку левого верхнего угла не 0,0, а минус радиус, минус радиус. Соответственно, ширина и высота 2 радиуса. Давайте это и сделаем. Итак, не забываем перевести единицы исчисления. Итак, минус радиус. Давайте минус вынесем. Минус радиус минус радиус from радиус и дальше from радиус умноженный на 2 from v2 радиус множный на 2 теперь предлагаю задать кисть Set brush, указываем цвет кисти ну пусть шарики у нас будут зеленые и указываю смещение системы координат опять же с учетом масштабного фактора set pos x from v2 need pause. y. Теперь давайте создадим объект тела для э, мива для симуляции. Итак, как и в прошлом видео, сначала создаю Определение тела. b uh, body dev. Body def. Указываю тип тела. Тело динамическое. Dynamic body. Указываю положение. Position. Set. Uh, в данном случае, поскольку здесь я указываю в единицах метры, то мне преобразовывать ничего не нужно. Uh, указываю init pos x. Init pos y. Также я укажу еще такое свойство, как линейная, как бы торможение, затухание, для того, чтобы шайки у меня не катились бесконечно с одной и той же скоростью по поверхности, а все таки как бы замедлялись. И для этого есть такой параметр, как Linear Dumping. Я укажу 0.2. Теперь можно создать объект самого тела. Заметим, что я добавил указатель на тело в сам класс секция private поэтому я пишу body world создаю объект тела body def теперь мне нужно указать создать фигуру а, b2 это у нас круг поэтому b2 Circle. Circle shape. Shape. Фигура. У нее я указываю радиус. Радиус у нас будет. Радиус. Создаю объект Fixture, о котором я тоже уже говорил, который совмещает в себе информацию о фигуре и физических свойств таких как плотность например uh, b2 fixture. fixture использую фабричный метод класса b2 body uh, create fixture передаю у него фигуру shape и плотность ну пусть будет единица И, наконец, у объекта fixture я задаю такое свойство, как, ну, как бы упругость столкновения set restitution, где единица это полностью упругое столкновение, то есть с какой скоростью тело упала, столкнулось, такой же оно отлетело от статического э объекта. И, а в случае 0 – абсолютно неупругое, то есть оно как бы прилипло при падении ну давайте установим какой-то 0.7 мне кажется оно более менее реалистичное и теперь можно переходить к деструктору в деструкторе я хочу удалить объект тела но делать это напрямую нельзя необходимо вызвать метод мира get world или destroy body и передаю body так и наконец метод advance метод анимации здесь я учитываю только фазу 1 и мне необходимо получить из объекта тела получить новые координаты так, setpose body, get, position, x, да, опять же не забываем масштабный фактор, from b2, from b2, body, get, position, y. На так, с объектом, с классом Circle мы вроде бы закончили. Переходим к статическому графическому элементу Ground Direct. Начнем с конструктора. Здесь у нас похожая ситуация. Мы сначала задаем геометрию. И здесь опять у нас не совсем так, как было в классе Q-Graphics uh, Item, в котором у нас, опять же, задавался левый верхний угол и шейная высота. Uh, в случае с uh, прямоугольником в библиотеке uh, Box2D, мы... точка начала отсчета у нас тоже в центре прямоугольника. Uh, для того, чтобы у нас так получилось, за левый верхний угол мы должны взять половину, минус половина ширины, запятая минус половина высоты. а Ну и, соответственно, ширину и высоту. Так, давайте так и сделаем. Так, from B2 uh, минус половина ширины, width, пополам, минус половина высоты, height, пополам. И дальше ширина, size, width, и высота, height. Так, задаем кисть Set Brush Q brush. Цвет пусть у нас будет серый grey. Задаем э, смещение системы координат, так же, как и в предыдущем и теперь уже переходим к созданию объекта тела давайте я прям скопирую предыдущий вариант и мы его немножко подправим итак, во-первых, у нас теперь не динамическое тело, а статическое а Позиция все правильно. Линия дампинг не имеет значения, поскольку движение не будет. Создаем тело. Фигура у нас полигон. Shape. Это многогранник. Радиус, естественно, не имеет смысла. Ну и здесь есть метод setSBox. И тут своя специфика, что задается. То, что вот здесь как бы ширина и высота, это на самом деле полуширина и полувысота. Поэтому я пишу size width пополам, size-height пополам. И создаем fixture. Плотность у статического объекта нулевая. Restitution тоже не имеет большого значения. Можно так тоже удалить. А единственное, что я забыл, здесь у нас еще параметр есть поворот. И в Classic Hue Graphics React Item это можно сделать методом, set rotation, поворот система координат, angle. А в случае э, тела тоже есть параметр angle. Но в отличие вот от этого он принимает э, углы не в градусах, а в радианах. Поэтому необходимо перевести 3.14 умножить на angle делить на 180. Так. И здесь то же самое. Body get world destroy body body. Так, теперь осталось, собственно, создать эти объекты, чтобы не тратить время, я здесь уже набросал несколько статических элементов, создающих такой типа уровня. Ну, здесь более-менее все понятно. Мы задаем точку центр центру вот этого прямоугольника, и мы э, вот здесь и создаем, э, и задаем размеры, высоту и ширину, а также поворот. А динамические э, Элементы. Я хочу создавать, щелкая по различным местам сцены, точкам сцены. И для этого я определяю в классе сцены метод обработки события mouse -press event. Переходим в него. И здесь вызываем метод. Add item new circle передаем у него ссылку на мир World Radius, пусть он будет 0,2 метра и передаем точку uh, Point F, чтобы узнать точку на сцене, в которой мы кликнули, мы можем обратиться к методу события объекта события scene.post так scene.post x scene.post y но мы тут забыли одну вещь, а именно то, что здесь у нас единицы измерения э, сцены, а в конструктор мы передаем единицы измерения метра. Поэтому мы должны использовать второй метод для перевода единиц to be true. Так. Итак, не уверен, что все сразу заработает, но давайте попробуем. Без ошибок уже хорошо. И вот это вот статические объекты, которые я копировал вот здесь, создание их. И теперь попробуем создать динамические объекты. И мы видим, они действительно создаются. Наши шарики, они падают под силой гравитации. Но при этом сталкиваются с статическими объектами прямоугольников и с, с другими шариками. Мы видим, они отскакивают, они тормозятся здесь. Мы видим, что достаточно сложная симуляция, и мы не прикладываем никаких усилий к расчету э, траектории этих элементов. Но мне кажется... Не нужно ничего говорить. И так видно, насколько мощная эта библиотека, какие хорошие результаты она дает даже в таком простом примере. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.